видовую принадлежность к которая практически не лечит людей. Но вы сами знаете, требования по качеству в нашей стране и вообще в близлежащих республиках. Поэтому за последние 13 лет, вот сколько я занимаюсь, Украина, к сожалению, потеряла внутренний даже рынок. Из-за того, что продукт очень неэффективен и его дискредитировали все эти годы, пытаясь сделать что-нибудь дешевле. Ну, масса производителей, которые не вникали, какие и псевдотравники на рынках, которые не вникали, что там необходимо действующее вещество, чтобы в нормах было в стандартах европейских или американских. Эти нормативы все есть, только они не удержатся в Украине. У нас только регистрационная, так скажем, составляющая, но контроля за качеством пока нет. И это является проблемой. Хотя, я вот наблюдаю последнюю, наверное, неделю, все-таки продукты, которые несут определенное качество уровня жизни, да, и самочувствие, в частности, с вот этими ковидами, которые они тут последние годы они существуют, там годика 2-3, и расстровшая являлась продуктом, который препятствовал, так скажем, усиленному распространению очень большое содержание цинка. Поэтому данную культуру даже Супром умудрилась облаять пару лет назад, сказала, что продукт не потребляйте, неэффективен, но в то же время весь мир производит более 50% препаратов на основе именно Росоропши. У нас в производстве сорт, который носит название Решес, это селебининовая форма, Сельбин является активным компонентом, который накапливается в организме. И если вы уже знаете, то у нас иммунная система это кишечник. Кишечник это пищевые волокна. Мы выращиваем зерно, перерабатывая на масло и на жмых. Жмых измельчаем в фракции помола мука, который можно пить, так и ложкой запилой теплой водой, или там, в кефир добавлять. Кому какие. Предпочтение, ну вот стоит отметить, что за последний год масса наших партнеров, они же клиенты, кто более-менее регулярно потреблял рассоропшу, их вирус зацепил так, в меньшей степени, потому что даже возрастные, так скажем, наши клиенты, пенсионеры, у кого жены не принимали женщины, ну многие в основном не, не по здоровому питанию мужья их системно принимали, то они прошли какие-то проблемы с ковидом, так скажем, да, который ну, менее болезненно, менее болезненно. Ну, я считаю, что связано все, конечно, с отсутствием качественного питания, поэтому рассорбшие рассматривали мы 13 лет назад как основной продукт питания. Было желание, чтобы это было в школьном питании, в дошколят, Никто это не, не ввел, только пошла борьба с данным продуктом. Ну, смотрю, еще подключились они э, еще в борьбе с одним продуктом, с черным тмином, который мы выращиваем порядка 12 лет. У нас в производстве два сорта. Один, который борется с лячными проблемами. Э, Николай Васильевич Ермолович был первый который дал свои отзывы именно по неделе до Массани, это, наверное, 10-11 лет назад. Потому что продукт был малоизвестен, и данный сорт, его до сих пор никто не привозит в Украину, мы его выращиваем, продукт эксклюзивен, его можно увидеть только на китайском сайте Alibaba, и в Украине мы занимаем где-то порядка 80% рынка, производя данный продукт, выращивая культуру и перерабатывая на масло. Очень интересное масло, эффективное. В линейке масел у нас порядка 20 видов. Есть зеленый, естественно, который популярен, там, конопля, тыква, грецкие орехи, кедровый орех Все это у нас есть. Все масла 100% холодный отжим. Ну что бытует в Украине фраза такая «концентрат». «Концентрат» придумали слово наши нечистоплотные переработчики, которые начали доливать подсолнечное масло и начали обзывать стопроцентное масло концентратом. Это никакой не концентрат, это просто стопроцентное масло, сделанное без всяких всевозможных добавок, которые они умудрились удешевить. И рынок, конечно, масел очень сильно просел из-за того, что один из производителей, но он, как бы так скажем, монополизировал рынок. Они зашли в АТБ под торговую марку АТБ, они делают для Ашана, Сильпо, Розетки, вы понимаете, что делают они с одной бочки, просто в разные этикетки и заняли, конечно, очень большие полки, дискредитировал вообще само понимание качества масел, как оно работает. Ну, вы понимаете, что масла — это были насыщенные жирные кислоты, которые нам просто жизненно необходимы. На уровне растительных масел у нас только сало, которые тоже исключили из рациона питания. И, естественно, человек голодает. Когда он голодает, его иммунная система не работает. Поэтому производителей идейных у нас мало в стране. Есть маленькие цеха, которые делают там условно пару литров в день, но в формате э, расторопшей, естественно, они к этому не придут, потому что у них тоже отсутствует понимание, что э, товар должен соответствовать фармакопейным требованиям. Мы изучали эти годы, у нас было 4 года исследования, мы сравнивали, какой продукт у нас должен был, был получиться по сертификатам, э, по внутреннему содержанию Селебина. Порядка четырех лет мы сравнивали европейские, американские продукты. И наш сорт очень довольно таких с хорошими показателями. Если вопрос какой-то есть, задавайте, я буду комментировать. Никого не слышу. Сереж, ну э, Но. продукция и информация, я думаю, для большинства э, новая. Вот э, ну, а у меня просторопшая это самое я же говорю, это отношения уже в течение почти десяти лет. Продолжается наша дружба благодаря Тане Тухиловой, Николаю Ермоловичу. Да? И то время, вот, например, мое пребывание в Грузии, когда у меня закончился продукт, я очень скучала. Сейчас я опять пользуюсь этой продукцией, ребята. У меня внук-спортсмен, который каждое утро его начинается с ложки большой, хорошей ложки расторопши. Вот, это масло льна. Вот, и постоянно используем в своем рационе масло именно масло расторопши. вот. Но ну, вы понимаете. 16 лет – это рост, это значит, значит, сухожилия, суставы там и все остальное. Вот, футболист, за ним все это время проходит у него рост, активный рост, совершенно безболезненно. После мы начали вот принимать расторопшу буквально 4-4, да, и его активность. Знаете, на чем очень хорошо сказывается активность, это утренний подъем. То есть нет вот этой вот вялости даже по утрам, поднимается и сам удивлен. Сам удивлен, да, вы знаете, как подростки относятся ко всему, ко всем советам бабушки. Вот, но он сам удивлен, что энергии просто прибавляется энергии как вот, это работает, ну, я не биохимик, я не знаю, но знаю, что это работает. Именно ну, да, по... да. да, в расторже, там и... больше 200 микроэлементов, и именно селебин вот за счет накопления дает вот эту энергию. Но ну, если был опыт системного приема хотя бы одной чайной ложки как профилактика в день, Люди бы ощутили. Молодежь быстрее, их организм быстрее отзывается на вот эти все микроэлементы. Потому что был даже опыт, когда давали деткам лет 10, у которых аллергия. И раньше мы это не практиковали, но пробовали же соседские внуки. То энергии, конечно, очень много. Дети оживают. Это все-таки за счет того, что селебин работает с печенью, печень чистит кровь, соответственно соответственно, организм чистится, и более активной становится. Имунка реально защищена, потому что я, когда начался э, вот эта истерия с ковидом, я внимательно слушал все эти говорящие головы, понять для себя, где они все-таки хотят э, какие-то подсказки, если дадут, не дадут. Ну, один из подсказок, которые были изначально, э, нехватка цинка, витамин С, который у нас же опять же таки в шиповнике, Выгребали в основном лимон, если помните год назад, а за шиповник все молчали, хотя в нем же концентраты есть, витамина С, и он является для фарм производства составляющей, именно как сырьевое, сырьевое для витамина С. То зацинк мне стало понятно именно про расторовшую тем более, что именно вот эти селебининовые формы, они борются с раком печени, с раком простаты. Рак простаты – это нехватка цинка. Ну и опять же, таки, среди всех продуктов, которые являются пищевыми волокнами, расторовшая единственная, которое содержит действующее вещество – ульнатом фитолигнаны, ну, любую, возьмите клетчатку, то ли тыква, то ли конопля, протеин есть, в также есть протеин. Но тут самое важное, вот этот селебин, который уникален. И даже тем же спортсменам во всех, я их называю корма для, для спортсменов, потому что там столько химии. Если взять любую банку вот этих добавок для качков, там везде есть силимарин, именно в порошке для поддержания печени они по умолчанию дают во все спортивные добавки, обязательно селимарин. Можно мне добавить? Да, пожалуйста. Спасибо. Значит, мы сейчас с моей супругой проходим обучение. У, как, у, у Картавенко, да. Он, он называет еще доктор Желч. Вот. Ос особый момент вообще получается здоровье, которое вот мы проходим там, обучение, там, точки и прочее там, <coughs> это как бы дополнительно чтобы поддерживать себя основной моментом выражает, что для здоровья сердца и других органов особенно является, самым важным является желчь и печень. Поэтому те люди, которые постоянно принимают вот, расторопшим постоянно, да, употребление. У них и отмечается здоровье, улучшение здоровья по сравнению с тем, которые не принимают. Поэтому там э, он профессионал, профессор э, имеет право преподавать свою методику во всех странах Организации Объединенных Наций. Ну, у них там есть свой продукт и так далее. Но я хочу сказать, что именно э, секрет этот, ну поддержание в хорошей форме это это печень и желчный. а расторопшен как никакой продукт решает эту проблему дальше я хотел сказать что как в общем я познакомился с серией оксаночным в общем познакомился как раз я сам шахтер с 12-летним стажем мне очень беспокоило как ночь приходила там задыхался в общем была проблема ну и вот созвонили он мне прислал просто благословил вот маленькая бутылочка, короче, я выпил, и у меня сразу, это, сразу пошло на подъем. И э, в семье, семья очень ознакомлена с продуктами Расторопши, Черная Тмина, вот, сейчас это, Рыжия, ну, семья так по-маленьку испытывает, и то, и то новости, новинки появляются, хорошо э, масло тыквы, которые, вот из тех, которых я ну пробовал, когда вы попробуете у него и попробуйте то, что он это, на рынке, в аптеках так, больша, две большие разницы как в Одессе говорят то есть э, характерная черта или э, отношение самого руководителя вот, что там сто процентов, что на бирке то и в бутылке вот я хотел бы просто подчеркнуть вот. ну и вы те или иные продукты как, как, как продукты питания. Не просто смотрим как, а просто там пополнение необходимыми компонентами, которые существуют в этих э, продуктах, которые вот, он выпускает. Я благодарен Сергею Александровичу, что вы не сдаёте, Владимир да, Не сдаетесь с этими акулами, они попадают. Останется истина. Мы Украину накормим. Ну, по крайней мере, будем стараться поддерживать. Ну, также и нас клиенты поддерживают, как сарафанное радио, мы и существуем все эти годы. Мы, мы бы не выжили в такой, ну, это не конкуренция, потому что в качественном продукте конкурентов нет, все партнеры. А когда идет дискредитация продукта, мы пытаемся все-таки остаться в этом формате. И даже вот новые какие-то клиенты приходят, они, они приходят по отзывам. И в то же время есть такой, знаете, вопрос у людей, когда они верят, они говорят, а вот нам бы свежее масло. И этот, конечно, вопрос ставит, им объясняешь, мы делаем постоянно, у нас свежее. Они привыкли, что свежее прям должно быть, в общем, чуть ли не... Ну, так, так они уже стали, с этим им объясняешь мы не делаем отдельно никакие емкости у нас все я с этих же партий общих беру с любого мешка с любого пакета ну, я пью регулярно практически муку расоропшие наверное вот эти последние года полтора более-менее активно она стабилизирует и вес она и поддержку сердца дает Потому что как раз вот нехватка микроэлементов, переходные возрасты, там у мужчин они 40 плюс, 50 плюс, они опасные. И знаете, что самое большое количество смертей это все-таки сердечники. Я в этой группе и объективно только за счет системного приема Росоропши состояние совершенно другое. Абсолютно. Кардинально. И по физической выносливости. Очень интересный продукт, эффективный. Рановый я ему не вижу абсолютно, хотя мы занимаемся действительно разными. И тмины и очень эффективны, но они более как-то системно Вот за которые я говорил Николай Васильевич, это не гела-домосцена, он легочная. Вот этим тмином мы последние года 3-4 Деток поддерживаем буквально там, только появляются какие-то признаки лечных болезней, вирусов, вот этих соплей. Одна чайная ложка утром-вечером, максимум два дня. Самая затянутая форма была это пять дней. Работает, конечно, очень хорошо, эффективно именно с мукой Расторопши, потому что лучше для иммунки, подчеркиваю, нет, чем Расторопши, вообще ни одного продукта. Масла и для сосудов неплохо эффективны. В общем, в аптечках у всех, я считаю, должно быть. У кого детки, внуки, обязательно должна быть не гела Она с таким земляничным вкусом, она приятная для детей, для взрослых уже, может, не настолько приятен вкус. Мы, мы иначе воспринимаем. Я видел, как детки там двух-трех лет выпивают там пол чайной ложечки этой домасцены, им приятно. Они не, не, не брезывают, не, не кривятся, выпивают э, с таким любопытством, что ну, такой интересный вкус и продукт очень эффективен, потому что у нас даже есть ролик в YouTube, который порядка 100 тысяч там интервью мое трехлетнее. И под этим отзывом есть люди из Прибалтики, которые ну, наши клиенты, партнеры, я, я многих знаю, все они поддерживают своих деток. Я хотел сказать еще на поводу деток. Я как раз в переселении жил в Черкасах. Там ребенок у них заболел. Очень. короче, температура никак не собьют. Я говорю, я с самого начала говорю, давайте мы дадим ему это, черный тмин дома Они нет, они ничего не получается. Она медсестра. И, ну, пришли, я говорю, ну все, Пошли, налила мы это полбутылки. Отльехар, идите пробуйте. Они настолько были удивлены, что через два дня ребенок просто ожил, и все, и потом начали стали моим клиентом. Так что здесь это действительно. Домосц... Да, домосцены эффективно, потому что вот сейчас начали опять же очередную волну раскачивать информационную. Но вирусы есть по-любому. Сезонные, они тяжелые, они нелегкие, они мутируют, но. Если так разобраться у каждого рацион питания, люди ж не принимают. Про мало кто знает, а если взять какие-то позиции там, за тот черный тмин, это еще меньше количества знающих людей. И вот были случаи, которые там, у кого-то тетя работают медиком, и... Вот эти вирусы, они были буквально пару лет назад и приводили пример о том, что не могли справиться, потом попадают и они вспоминают уже за Дамасану, и знаете, как наши люди обычно, там тысячи, тысячи гривен в какое-то непонятное лечение химпродуктами, потом, когда уже все заканчивается, заканчиваются деньги, заканчиваются, потом приходят и говорят, о, у вас эффективно или нет, а, а нам поможет, ну, во-первых, и по деньгам это очень небольшие деньги, и если человек уже загнал в себя химией, напичкал всякой гадостью, конечно, ну, организм будет тяжелее чиститься. Но хорошо помогает. И вот был такой случай с вот этой Домосценой, которая... Э, вот эти люди в белых халатах были удивлены, что за две недели не было у них никаких результатов. И Домосцена помогла им справиться с лечными вирусами. Это буквально два года назад. Это не, не вот эти хистерии а-ля Вирус этот был ну и два, и три года назад он был. И вкус пропадал, все пропадало. Просто люди не обращались. Если помните, два года назад и карантины были, и школы закрывались. У кого дети, внуки, должны помнить о том, что это было два года назад. И в данный момент эти люди, когда уже началась волна очередная, они начали тихонечко покупать для себя. Ну, люди наши так многие устроены, если они находят какой-то продукт, они его себе покупают, они никому не расскажут. Вот так и было в данном случае, когда эти знакомые мои появились две недели назад. Потом буквально дня через 3-4 уже по Николаевской области начались истерики, начали люди там болеть, больницы наполнять. Ну вот когда даже вы сами знаете, да, когда людям задаешь вопрос в части питания, я банальный вопрос, я расорвавший не трогаю, потому что будут считать, что я и коль произвожу, я помешан на этом продукте, но я в хорошем смысле и помешан действительно продукты фити. Задаешь вопрос: чеснок кушаете, лок, там хрен, горчицу, редьку черную, но некоторые смотрят удивленные так: "Мол, о чем речь?" Это же типа ковид. А про редьку черную уже, вы сами понимаете, уже даже никто и не слышал. Это диковинный уже. Овощи для наших людей. Так как и чеснок с луком. Поэтому, когда нет функционального питания, то есть проблемы. Да, в Сирахе 38 кто почитаете, там Бог говорит, что про это лечение для человека. Все то, что растет из земли. Вот мы сейчас перечисли, вот перечислили, все с земли растет. А нас подсадили на химию и внушили. И за сало 50 лет говорили, что сало вредно. Я как ем, так и ем. И вы, наверное, все так. Но нас многие вещи просто делали, чтобы просто уничтожать как личности, как нации. Кто-то заинтересованный. Поэтому здравомыслие, значит, оно помогает нам. Я ж не говорю только за себя. Я думаю, что присутствующие здесь. Вот. То же самое мыслим. Так вот. Все пробуй, хорошего придержитесь. Да, ну, вот Николаевич, у меня позавчера был диалог с одной клиенткой розничной нашей, которая пришла, она в Черновцах, и она говорит, их уже настолько зашугали вот этими всякими вирусами, и она говорит, что вот, например, домоцена есть на полке, но почему-то сативу убрали, кто-то запретил в магазине торговать не елой сативой, и сказал, что она эффективна в лечении вирусом. Но я думаю, что, наверное, да, как, как одних из вирусов, потому что их же много, и они мутируют. И у них на полке магазина... Этого нет, она, она заказала, я так понял, там чуть ли не на всех соседей. И это розничные клиенты, люди понимают, и, и они боятся почему-то, что им кто-то может запретить. или кто вам может запретить? Ну, кто вам может запретить под, под, под, потреблять продукты? Вот такая паника в Черновцах. говорит, не поверите, люди ходят даже в масках по улицам. От чего они спасают эти от маски? От кого? От штрафов? Можно Серьезно? слово маленькое? Да, да, да. Танечка, как раз хотела дать тебе слово. Смотрю, да, я присоединяю, присоединяюсь ко всему, что сказано по Расторопши. Сама на себе испытала, на маме испытала, потому что со времен знакомства с Николаем Ермоловичем я узнала и Сергея, и была хорошим потребителем в Расторопше. У меня мама дожила до 101 года, и она последние эти годы ела Расторопшу э, с огромным удовольствием. Но я хочу сказать про черный тмин. Так случилось, что у меня очень сильно пострадал коллагеновый слой на руках. У меня руки были похожи на перчатки из фильма ужасов. И Николай мне тоже сказал, а попробуй маслом черного тмина. Сделала. На сегодняшний день я забыла вообще, что такое было и насколько прекрасно восстановились руки. Вот. Мое маленькое дополнение. Ну, так оно все и работает, все же продукты натуральные. Еще выращены на украинской земле, которые ну, кардинально отличается от того, что у нас даже черный тмин импортируют порядка 90% в Индии, которая ни вкуса, ни запаха, ни... и это не гелосатива, домосену никто не привозит. Она очень дорогая, перекупом там ничего не светит, поэтому они там, где можно только заработать, они это возят. Мы сталкивались с этой Индией, когда был колоссальный дефицит и была паника в прошлом году, в марте месяце. Но это такое ощущение, что бутылки помыли. И многим производителям это на руку, потому что когда они берут и доливают подсолнечное масло, оно имеет такой же вкус, как делать Индию, индийское масло, вот это не Нигилу сативу. не, не, не разбавляют. людей переформатировать говорить о том, что только в темном стекле масло хранится, масло э, темное стекло не защищает от ультрафиолета. И, ну, если даже вы поставите на, на, на солнце, на солнце ставить никто же не будет бутылку с маслом. А вот таким образом в темные бутылки ушли эти ребята, которые вы не видите качество масла. Но ну, мы вынуждены в темное, потому, потому что мы и на полках присутствуем, и масса людей покупает, э, ну, этот Такие тренды, так скажем, хотя было колоссальное желание вернуться, мы работаем с темной бутылкой последние два года. Перед этим года три, наверное, мы работали с прозрачной и принципиально, и даже есть европейская прозрачная. Хотелось опять же людям донести, чтобы они могли по цвету содержимого в бутылке ориентироваться, да, качество содержимого. Потому что если взять вот этих ребят, которые ну, на других полках лежат, достаточно взять плотные масла, тыкву, коноплю, на солнечный свет, или там на свет э, освещения в этих же магазинах, там, или в АТБ, и посмотреть. Темное масло, в темной бутылке не должно практически просвещаться. У них оно будет немножко светиться. То есть не, не та плотность масла, не, не, не, не та концентрация. Ну, экспериментировать я бы не стал, понимая, ну, пробовать я не буду производителей никого, потому что мы проходили изучение рынка как сырьевики, и многих, которые сейчас присутствуют на полке, я знаю заочно, потому что мы были заинтересованы в продаже именно зерна Расторопши, чтобы масса переработчиков работала с качественным сырьем. Мы этого не добились, потому что их интересует только цена продукта, но они потеряли объемы. Мы остались на тех же объемах, которые были у нас и 11 лет, да, роста нет. Э, роста нет, э, связано это также, э, люди все потребляют продукт по мере необходимости. Возникла проблема, потребляют, пропала такая необходимость, мы, мы не потребляем, я в том числе, точно так же. А Рассоровшая эффективно, подлечивает на 2-3 года, естественно, люди за нее забывают. Хотя ее как профилактику можно пить, зависимости никакой нет. Даже если забыли, ну, некоторые считают, а вот там люди подсажены, зависимость, ломка, никакой ломки. Забыли, ну и забыли. Они сам регулируют. Вспомнили, захотели, выпили. Это все по, по ощущениям, по самочувствию. Можно еще слово? Значит, я, мне понадобилось вот, ну, срочно масло черного тмина, ну, на рынке. Я знаю, в Одессе там просто давят они, так сказать, на ваших глазах. Ну, я говорю, ну, нациди мне там 100 грамм. Ну, нацидел, говорю, ну, а этот, откуда это, так сказать, само семья? Сертификат там и прочее. Ну, вот он, говорит, подал мне Смехка, так сказать, там, но, но видно. оно видно. оказалось, я ему ничего не сказал. Оказалось, просроченное, из Индии. На вкус, конечно, оказалось далеко не то. Вот. И используя черную тмина, я просто поделюсь своим опытом. У э, наше север, как только начинался, оно какое-то грибозное состояние. Мы обычно мазали в носу или закапывали наполовину э, с каким-то растительным маслом. Вот, и э, мазали грудь, и вот, ямочки, и спину черным тмином. Это зоны действия на легкие, и за счет через кожу она производит хорошее такое, человек сразу чувствует согревающим. Ну, такой опыт работает, так сказать, с черным тмином. Ну, для вас это уже основной продукт, вы и семя добавляете в чай. А, я что-то Островского послушал, попалось, он говорит, я пришел а? вот к мужику, говорит, которому 95 лет выглядит хорошо, -то, Островский, знаете, на ютубе, я говорю, смотрю, пьют чай с черного тмина, с семян. Он говорит, ну я так подумал, это не дурак ли я, что я не пью вот, есть такой, у Сергея в пакетах, Это дочь нас подсадила на это дело, в общем, она как-то заказала, ну, в общем, и мы ее подливаем, утро, вечером. Да, или вот если просто семена, мы на, на, на, на кофемолке перемололи, и есть у него там, сказать, молотые эти семена. Да. Хороший продукт для в общем, можете почитать, поинтересоваться, такая форма, чего попивать. Можно слово? Я вижу, Людмила Горбунова включила микрофон, очевидно, есть вопрос. Людочка, вам слово. Да, я хотела бы спросить, меня слышно, да? Да, да отлично слышно. Я хотела бы спросить, вот вы рассказываете про масло, да, я так понимаю, что оно у нас уже есть в магазине, я видела, А вот, но я там не увидела, сколько ж миллилитров находится в бутылочке, это раз. И 250. Второе. Сколько? 250. 250. И да. какую дозировку вы при... рекомендуете? Это столовая ложка, десертная ложка, утро, вечер. Вот как бы по так. Вот торопце, по вкусу, если вам будет вкусно, там, вы можете больше чайной, можете десертную, можете столовую, это вкусное масло, mm -hmm. вы просто, когда начнете пить, желательно расторопши конечно, чтобы она стояла где-то в теплом месте, если вы берете в холодильник, она завоскуется, будет такая, как холодец, mm -hmm. немножко вкус будет совсем другой, можно в шкафчике, можно просто на столе где-то ставить, и когда будете масло пить, его немножко во рту подержать, чтобы вкус mm -hmm. открылся, но и лечит там все вот эти ранки, потому что расторопши очень эффективно масло, язвы, и, и гастриты, и, очень... и косметически можете мазаться. Все вот эти масла, которые там, два вида черного тмина, расторопший и амарант у нас, я считаю, это премиальная линейка. И все по вкусу. Вы расторопши можете лить салат определенный тоже вкус она вам не испортит именно этот сорт он такой интересный в него по, по срокам хранения показал себя вообще очень длительное хранение такие показатели интересные но ну, у нас как производитель она спасает наши когда большие объемы производства вот гарантия то что немножко может какое-то более в длительное время храниться без, без потери всех вот этих качеств. Потому что понимание, что идут окислительные процессы. Данный сорт они меньше всего обходят. Потому что это э, по, по химанализам показывают выше даже, чем оливка, которая свеже сделанная. У оливки быстрый срок прогоркания, И там она, по-моему, за, ну, за полгода ее надо просто вылить. И чтобы рука не дергалась, она очень быстро окисляется. Но вот на стадии изготовления, вот премиальная, та, которая в Украину практически не попадает, и экстравержен именно по оливке, то показатель вот этого сорта, он тоже превышает на одну десятую. Именно по кислотности. И расторовшая вот данный сорт решается остается в этих параметрах очень длительное время, практически месяца 8-9. Вот как с момента изготовления практически не стареет масло. Если уберете в холодильник, вообще останется на, на длительный срок. На длительный срок. Я когда занимался с у мне попал материал э, Исследования еще Сицеровские. Значит, они единственное масло, которое, когда при ожогах смазывали э, бинты, когда большие ожоги, да. Это единственное масло, которое безболезненно сползало в общем, с поврежденной кожи, обожженной. И очень быстро заживали раны. И э, второе, это для женщин касается, значит, э, проводили клинические испытания лечения эрозии у женщин. В э, 8-10 тампонов, ну, 8-10 дней и все. Ну, я рекомендовал женщинам, все оставались довольны. Вот такие исторические справки. В СССР занимались, интересовались этой проблемой. Вот два таких момента, о которых я говорю. Очень хорошо работает для, для лица. Оно очень хорошо восстанавливает кожу. Вот. Это все больше для женщин. Для ну, даже, даже с ожогами, которые там для сковородки от масла перекаленного, очень эффективно. Мы пробовали у нас... Была попытка с Николаевским мажоговым центром, когда-то лет шесть назад думали внедрить, но оказалось им невыгодным, потому что там нет коммерческой составляющей. Масло очень доступное по деньгам и им же надо на чем-то зарабатывать, а там заработка нет, надо или людям нести, а там деток очень много. Хотя приводили сами пример о том, вот эти ребята в белых халатах, что за облепиху они понимают, что она крашена каротиноидами. Ну, чтобы вы понимали, на будущее масло облепихи в основной массе – это подсолнечное масло, крашенное каротиноидами. Но что если делать облепиховое настоящее, это плотное масло, такое оно, как, как паста. А все наблюдают только жидкое. Жидкое – это есть подсолнечное, просто с краской. Шаблепиху купить стопроцентно вы не купите в Украине, ее там практически нет. И специальные сорта, и ручная уборка, и, в общем, расторовшая убирается комбайном. Сеяли мы когда-то ее лет 11 назад и до 1000 гектар. Сейчас пытаемся возвращаться в эти большие объемы посева, потому что последние пару лет жили за счет складских запасов рынок внутренний упал, потребительная способность упала, но будем, будем пытаться опять воз, возрождать, надеяться на то, что все-таки как-то изменится рынок. Но по, по конечно, да, мы, наверное, единственные такие остались, которые пытаемся вот это качество держать. Остальное никому бы не советовал покупать, потому что нет ни качества подобного продукта, я, я делал обзор пару недель назад, собирал образцы по Украине растороп старого сорта. И она слово доброго не стоит. И многие объясняют о том, что ну, у каждого типа требования по качеству. То есть они сами себе придумали какие-то у них критерии. Есть стандарты, они их не придерживаются. Они говорят: ну, у каждого свои, свои мерилые, свои ценности. В общем, каждый сам себе придумает. Можно такое продавать, что. Ну, это отдельная история. Ребята, у кого какие вопросы еще есть? А у нас, в принципе, у нас уже в нашем маркетплейсе появились продукции вашей компании? Да, да, должна быть. Смотрите, там Эльвира задала вопрос, что есть розмарин, там еще какие-то масла ромашковая, но нет расторопши, поэтому вот вы не увидели вопрос. Ну, должны были разместить, у них были фото, Алена занималась. Ребята, всему свое время, все, все появится, все разместим на сайте. Вот главное, что сегодня вы получили информацию из первых уст, да? о качестве сомнений нет. Вот по поводу ожогов, те, кто у меня был, вот моя команда, жители Днепропетровска, да, знают, что у меня две бутылочки расторопши стоит, одна на столе, а одна стоит на рабочей поверхности. Вот там где плита и по поводу ожогов только ожог э, смазываешь я просто засекала время э, жжение проходит через 40 секунд 40 если появляется повторное еще раз смазали забыли э, не возникает волдырь, это однозначно, и э, может быть через некоторое время вы даже забыли, что вы обожлись, э, где-то э, сходит все-таки обожженная кожа, но это совершенно проходит безболезненно. Это мои э, уже собственные, так сказать, э, мой опыт, да, неоднократного применения э, масла растворителя. Я говорю, это стоит у меня на рабочей поверхности одна бутылка и вторая на столе как ну, в салаты куда-то добавляем, да, как пища. Да, кстати, очень хорошо от солнечной хожу, я сам на себе как-то испытал. Конечно. Да, на, на море. Великолепно от укусов. Укусы э, осы я тоже перенесла на себе, и в это время у меня была с собой масло расторопсы. Моментально проходит вот эта вот боль, когда да, отнимается рука до самого плеча. Всем спасибо вам огромное за эту продукцию и за то, что вы с нами сегодня. И в дальнейшем мы с вами. я думаю, мы поднимем и посевы, и понесем это в массы. Надеюсь, у нас будет успешный опыт на этот раз. Я хотела спросить... Да, Эльвира, слушай. А, я начала просто пропустила. А масло это расторопши только мажут или его еще и пьют? Пьют. Ну, я... Я его же на столе и на рабочей поверхности. То есть вы можете его принимать вовнутрь э, в любом количестве. Вы попробуете его на вкус. Вот, как Сергей говорил: да, э, подержали во рту, заживают все язвочки. Э, то, что у вас там может быть, где-то какой-то дискомфорт, может быть, во рту. Да, э, применяйте в, в салаты. Э, значит, а если внешнее использование, в любом направлении, как маску для лица, так и от ожогов, так и от укусов, так и от всего абсолютно. И при, повышенном, при, повышенном, да, да, при повышенном давлении люди просто смазывают руки, вот как руки становятся мягкие, да, и давление тоже уходит при определенном количестве применений. Она а вкусная какое? Вкусненькая. Вкусная вкусное, вкусное, да. Но дело в том, что оно даже стабилизирует давление. Можете да. взять, попробовать чайная ложка. Вот когда будут перепады давления, стабилизирует, выравнивает. И это максимум минут 15, потому что надо, ну, чтобы масло попало в кровь. Эти масла используются, как и массажные. Так я вот начал рассказывать за ожог, И если раньше вот, ну как крак красный, да, вот там я был, заставил, чтобы меня намазали. Во-первых, посели не прилипает, потому что масло очень хорошо впитывается. И оно такое, кожа становится немножко бархатистая. Это, это очень интересное масло. Вот четыре вот, вот позиции, два тмина, э, амарант и расторовши, вот советую всем попробовать. Или к массажистам. Я вот если на массаже еду, я обязательно беру какое-то из этих масел по настроению и, и, и делаю массаж. Это очень интересный такой эффект получается. Ну, скажу так, амарант самый крутой вообще вот, Из женщин, кто попробовал масло амаранта мазаться, это, это самое крутое масло. еще такой вопрос. Вот вы сказали, что можно пить. А вот интересно, натощак это лучше всего делать, да? Натощак ну, вкуснее. Вы просто почувствуете, как оно будет впитываться. Вот, Вам надо общем почувствовать все, да. ага, все масла, да, вот вы... в общем-то, рекомендуют именно натощак. Почему я ее перечислю? Это только для вкуса. Это, это для вкуса. Вы можете пить масло и потом. Но если у вас была какая-то сладкая пища, ну, парасторовшее более-менее нейтральное, у него нет ярко выраженного тмин, имеет свои определенные вкусы. И не сатива, там очень такой резкий вкус. Но кто начинает пробовать, некоторым эти, эти вкусы нравятся. Угу. Поэтому надо натощак, чтобы начать понять, как сам продукт работает. Там да. буквально 5-10 минут до еды. Если не успеваете, вы можете сразу выпивать и сразу начинать есть. Мука соровшая усилит, и метаболизм, и вес будет более менее стабилен, да и масла они будут вас насыщать, вы будете меньше есть. Ну да, это клетчатка. Это, э, это пищевая волокна, как бы, но и само масло оно будет давать сытость, Uh -huh. И меньше будет необходимости просто есть продукты. Мы, мы же из-за чего много едим? Из-за того, что продукты пустые, они не насыщаются. Потому нас. что да, не насыщаемся, поэтому не мы молотим. Uh -huh. да. Да. да, а, а когда так мы так или сало кусочек съели, или, или масло какое-нибудь растительное, у нас вкусное, но мы делаем его действительно лимитированно подсолнечное. Мы его делаем очень мало только для себя. Если у нас растороп шатонами идет, то подсолнечное масло там для себя, для салата. Но есть же определенные салаты, которые мы привыкли в с детства. И у нас сыродавочка, не, не жареная, без запаха, вот этих, очень вкусное такое. Салаты, пожалуйста, и грецкий орех же очень вкусный, и, и много там омеги-3, потому что у нас несут однобоко, что у нас лен омега-3 преобладающий, рыжий, чья мы делаем, это одно из самых дорогих масел. Тот же грецкий орех и расторов, тоже омега-3, 6, 9, конопля. Просто сейчас есть большое разнообразие масел, которое можно по вкусу, по салатам, по, по разным ингредиентам, Главное, чтобы вкусно было. Это же вкус. Вкусно да, да. и полезно. Потому что если полезно и не вкусно, я бы не хотел в себя запички, запихивать чем-то то, что. Не... Хотя иногда приходится. Вроде как надо. А на самом деле мы едим то, что нам вкусно. Вот масла это из, из этой серии. Редкий орех, он вкуснее, даже чем, чем жевать орех. Тем более орех, вы знаете, он тяжелый, его надо там замачивать. А ложечка масла у вас и насыщение, и вкус вы получаете. А вкус открывается, когда вы во рту немножко держите, чтобы температура тела прогрела масло, чтобы оно раскрылось. А именно вот вкусовые. Да, спасибо большое. И из опыта хочу добавить. Э из э масел, особенно расторопшее масло, или просто муку или шрот расторопшее, меняться вкус вы ощу, не ощутите это же проблема с печенью и потом дальше продолжайте потом вот эти вот вкусовые такие качества негативные они потом уйдут это просто ну вы имеете в виду да, когда у людей да да да, да, да. А потом когда потом... организмы загрязнены ну, скорее всего что... рецептор очистится и поэтому тогда происходит нет нет, -то может не вот это... mm -hmm. нет вот этот застой жалчий который вызвал знаете, несвоевременным питанием. Ну, многие же мы переживали, там, 90-е годы, да, вот эти, стрессы, и, стресс, и несвоевременность питания. И вот это породило то, что очень многим поудаляли камни в желчном. А камни в желчном образуются из-за из застойности из из из из из из желчи. А помогают это все оживлять медленно, но уверенно. Ну, я просказал бы вам за свое состояние, но я немножко тут <по поэкспериментировал. Точнее, на мне один гомеопат там, одесский, я его колдуном назвал, но он так и наколдовал. То есть он был удивлен, насколько я выгляжу физически, он не понял, что я к нему приехала. У меня аритмия. Но аритмия у меня была с юных лет. Это и занятия спортом, и так оно слаживалось. И... и туберкулез был в 24 года, и. Но в то же время они все равно меня не победили, потому что я, опять же, Расторопша, она родимая. Нет, у нее, нет, конечно, нет. очень мощная, мощная сила и результаты дает. Я хочу засвидетельствовать, тоже у меня там, наверное, лет 20 назад, в общем, когда, когда я начал Расторопшу применять, мне была ареста, я ну, даже не заметил, но тут проверился, ее нет. И есть описание, я видео смотрел там, российская, как там, «Быть здоровым» программа, или как называется. Вот, она, для сердца она действует приблизительно как глед. В общем, просто официально там заявили, что она действует на сердце, вот как, значит, семинар, это, это, глёд, как, да, как плоды гледок. Ну, так... ну, про, про боярщника вы имеете в виду? А, да. Боярищик, ну вот его еще называют. Вот, Боярищик, да. А, а, это действие на сердце, на Поэтому я, когда это случилось со мной, это положительный результат, я ковырял тогда, а что тут произошло? Нашел ответ такой. Она мягко работает, у нее нет побочных. И было единственное из тех отзывов, только камень в желчном, но это масло, но ну масло эффективное. А так вот сам жмых, вот эта молотая мука, Вообще никаких побочных. Я читал массу сайтов всевозможных в России, продукт ну, очень популярен. Я вам даже скажу больше. Недавно открыл сайт австрийской компании, которая выращивала и в Украине когда-то тысячу гектар. И вот какая маленькая страна Австрия, у них на этот год э, культура номер один среди всех растений введена в Сторопше. 20... В первом году Росторопша номер один у них. И они выращивают порядка 5000 гектаров. То есть маленькая Австрия четко понимает, и масла они делают, и в больших объемах. Они даже и закупали с Украины, помимо того, что выращивали очень большие объемы. То есть Мы, мы остались единственная, так скажем, страна на европейском континенте, который продукт дискредитирован и информационно уничтожен. Потому что если, когда я начинал 13 лет назад, люди знали о продукте и выбирали качество. Раньше не было такого безобразия по качеству. А, а сейчас люди даже не знают, что такое и приходится рассказывать. Раньше не было необходимости. Информационно стерли. Сереж, у нас в чате был вопрос от Ларисы Обуховой, объемы наших масел на сайте, да, я могу ответить, это 0,25 бутылочки, темные бутылки 0,25 грамм, и содержится ли омега-3 только в масле льна, насколько я знаю, масло льна это омега-3,6,9, вот И уже вот предыдущий твой ответ был, да, что и в масле грецкого ореха, и тыквы содержат омега-3 также. Да, тоже дискредитируют, они же не озвучивают о, о том, что это очевидно. Да? Наш продукт, грецкий орех, кто как не Украина, у нас экспорт был. Янукович, же почему этот, и эту же тему они забрали? Миллиард долларов оцени оценивался, экспорт грецкого ореха. Так он и оценивается просто. Они его переделили и закрыли. Поэтому это тоже национальное достояние. Ребята, у кого какие вопросы, еще задавайте, пожалуйста. Мы уже час в эфире. Вот, видите, тема э, довольно-таки э, злободневная. Цитата родилась. Водку больше не пить, а раз пить обязан. Спасибо. В сейчас в интернете почитала про растолок, сюда, много полезного оказывается в ней, и увидела, что у нас, допустим, в аптеках она продается. Чем отличается ваше масло от аптечных? А в аптеках практически уже и не продается. Потому что Эльвира, Эльвира в России… Ой, секундочку, я выключила микрофон, да? А, нет. а это, это в России, да? Да, в России в России. Там, да мы, мы когда-то, у нас даже контракты были еще лет 11 назад. У вас очень большая проблема, я вам объясню. У вас похожая климатическая зона – это Краснодарский край. А так как Россия самый крупный мировой потребитель подсолнечного масла, а Краснодарский край подсолнечник вам дает, то есть просто зарабатывание денег. У вас нет территории, вас выращивают воронеж, пенза, рассказывают за Алтай. Во-первых, не хватает солнца, культура южная. И те производители российские, которые мы имели с ними общение, э но они наши покупали товарное зерно. Э для внутреннего российского рынка это как по Симат шел, то есть у нас на порядок выше качество, у нас зона климатическая немножко другая. И мы обогнали Россию. Вот, ну, Я своим желанием быть лучше, и мы добились этого результата. У нас продукт очень интересный. Просто на российский рынок мы не поставляем. А вот Если бы мы там торговали, то я уверен, что ну, нам было бы проще торговать, чем в Украине. Потому что там бы не стояла такая прям было выбирать цену, выбирали бы качество. В России многие компании, которые начинали, они вот за счет жадности, там, здравушка такая, на слуху она была у вас или там... И они все потеряли и рынки, и полки, поэтому та статистика, которая была 13 лет назад, она уже далеко не та. А мы, как сырьевики, выходили, и на здравушку выходили, и там у вас есть и масляный король, у вас есть и другие компании, мы, мы имели общение не было у них желания покупать. Одни только ребята хотели. Вы должны знать, компания называется она «Иванда Мария в России, но они давно не получают. У нас было последнее взаимоотношение в 2010 году. А то, что выращивает российский рынок, <кх> к сожалению, такой же, как и украинский. И Россия забросала дешевым некачественной, и забросала Европу. <смех> они победили Европу, <смех> которая рассказывала о том, что они стремятся к качеству. Нет там качества, там ценник. У нас еще вот постсоветское пространство, я говорю, что у нас осталась одна немаловажная черта у советских людей, которые жили бедно, но хотели купить качественный продукт. Это осталось у нас. Но мы тоже уже уходящие поколение. Я моложе, я 70-го года, но я вижу, что многие готовы вся всякую гадость пихать, а страховать они даже не, не понимают, каким продуктом можно себя страховать. Вот Расторовша это из разряда тех продуктов, которые вы можете есть абсолютно все, что продает сейчас индустрия пищевой промышленности, и не страдать от этого болезненно. И в России, кстати, очень емкий рынок я привожу как пример, но качество это не, не, не, не намного лучше нашего украинского, к сожалению, вот этих аптечных историй. Не могу я вам никого подсказать, нет у них такого, страна одна была, СССР, нет у вас семеноводства, изучали мы тему московского Велара, там они тоже высасывают документы из пальца, пишут... С потолка цифры. Это, это мы проходили, это мы изучали углубленно, потому что он, украинский рынок на тот период десятого года, он был экспортно ориентирован, и был настрой выходить на рынок Америки и Японии. Тех рынков, которые ценят качество. Я, я вам ответил? или Да, я... я, я это... Все поняла, спасибо. Нет, у меня а просто вот все ты... в цифрах, я вам могу цифрами донести, показать, объяснить. И, ну, у нас было общение, и переписки были, и заявки этих компаний, в частности, здравушка, за какие деньги бы они хотели купить. Ну, в общем, все это было. Ну, здравушка уже, кроме отзывов, чат у них, у них очень большой. Я всегда был удивлен, почему обратная связь есть, а продукты они не хотят давать качественно. Но так я не добился. Но они и потеряли рынок. Они и потеряли клиентов, потому что клиентов можно обмануть один раз, а рынок теряется годами. Вот они его за 13 лет и потеряли до нуля. Ребята, у кого какие вопросы еще есть? Я думаю, это наша только первая встреча. Сегодня мы познакомились с таким замечательным продуктом, как Расторукша, и с его производителем Сергеем Резниченко. Вот, я думаю, всем нужно переспать с этой информацией. Вот, и наши встречи будут регулярными. Ассортимент продукта будет расширяться на нашем сайте. Вот, Сергей, огромное спасибо. За присутствие, за такую информацию, вот, за, за то, что вы есть в нашей жизни. Я благодарю вас от лица всех присутствующих. Да, вот Таня Киселева еще хочет сказать. Танечка, слово, пожалуйста, отключай микрофон. Таня Киселева, включаем микрофон. я случайно подняла руку, я просто хотела включить микрофон и сказать слова еще раз благодарности Сергею, огромной благодарности. А, спасибо большое вам. Да, благодарю да. тебя. Хорошая идея, она, ну, она все равно прорвется, серьезно. Она прорвет, естественно, закрыть же его никто не может. Это остальное, как тут тряпку или грелку, все будет хорошо. Люди разберутся. Спасибо, доступно. Спасибо. спасибо очень интересная информация спасибо обращайтесь сюда отвечу